Во имя Аллаха Всемилостивого Милосердного, вместе с появлением биткоина и устремлением некоторых людей к его использованию, желая быстро стать богатыми и получить прибыль, появилась необходимость подробнее разобрать вопрос использования этой валюты. Давайте рассмотрим все имеющиеся на сегодняшний день доводы в вопросах, связанные с этой валютой. Соучастие в благом есть награда и воздаяние. Просим у Всевышнего Аллаха показать нам истину. Люди с давних пор занимались торговлей, бартером, потом использовали золото, серебро, динары и дирхемы, потом использовали бумажную валюту, потом электронную валюту, счета в банке, которые используются и сегодня. Потом появилась виртуальная валюта virtual money, среди нее биткоины. Известно у экономистов, что существует три условия для того, чтобы что-то считалось валютой. Первое, чтобы оно было средством обмена, чтобы продавец принимал его как мену за свой товар. Второе, чтобы оно было мерилом, с помощью которого можно мерить ценность товара. И третье, чтобы оно было хранилищем богатства. Криптовалюту нельзя потрогать как золото, и она не имеет государственной опоры как наличные деньги. Ее не выпускает Центробанк, и банки не имеют власть над нею так, чтобы виртуальная валюта концентрировалась в центральной кассе покупателя. Пользователь обращается с ними по принципу пиринга, обмен равного на равное. Криптовалюта имеет свои особенности и способ использования. Ее производители и пользователи считают ее предметом гордости для жителей Земли, так как они сейчас могут сами выпускать свою валюту. Теперь определение. Сегодня самой известной криптовалютой считается биткоин. Он состоит из электронного адреса, который связан с электронным кошельком. Каждый биткоин равен 100 миллионам сатоши если ты покупаешь товар за один биткоин, ты одним нажатием кнопки переводишь свои биткоины на кошелек продавца. Биткоины переходят к нему. Кошелек – это электронное приложение. И когда кто-либо хочет перевести определенную сумму биткоинов на кошелек другого человека, он использует так называемую электронную подпись. Эта подпись содержит в себе три вещи. Первое сообщение о переводе, второе личный номер в биткоине, третье открытый адрес получателя биткоинов. Когда транзакция биткоинов на другой кошелек завершается, она направляется в сеть биткоин и входит в операцию подтверждения. Происходит его сохранение в цепочке блоков, блокчейн. Первое упоминание о биткоинах было в исследовании неизвестного программиста с псевдонимом Сатоши Накамото о криптовалюте. В этом исследовании обсуждался элемент безопасности биткоина, и что он изобрел технический путь для преодоления проблемы надежности и защиты от мошенничества. Потом он и группа разработчиков продолжили работать с биткоином. Биткоин был выведен на рынок в 2009 году и стоил одну десятитысячную доллара. Стоимость была настолько мала, что недостойна упоминания. Далее, в середине 2011 года, его стоимость стала 35 долларов за один биткоин. В начале 2017 года его стоимость поднялась до 1000 долларов. Потом стоимость начала подниматься с большой скоростью, пока не превысила стоимость 4000 долларов 14 июля 2017 года. Среди причин этого подъема – конкуренция за эту валюту, официальное принятие этой валюты некоторыми государствами, появление некоторых новых услуг за биткоины, таких как оплата авиалиний – а также виртуальные магазины, программы обмена международных валют, таких как доллар на биткоины, и возможность покупать биткоины на некоторых сайтах по сети интернет. Биткоин до сих пор не принят как официальная валюта большинством государств, но очень малое количество стран, таких как Германия и Япония, официально разрешило использовать биткоины и оплачивать ими услуги. У них есть в этом свои интересы, как взимание налогов за обращение валюты и прибыль от спекуляции. Также это помогает им регулировать его обращение и контролировать или хотя бы попытаться ограничить некоторое хождение этой валюты. Биткоин стал основной валютой в сети ресторанов, рынков, виртуальных магазинов и компаний по всему миру. Эта валюта имеет определенный риск и отрицательные стороны. Среди них то, что курс биткоина подвержен колебанию по следующим причинам. Кибератаки, распространение опасных вирусов, закрытие крупных магазинов, продающих биткоины. Конечно же, потому что биткоин – это программа. Это всего лишь программа с математическими алгоритмами. И эта программа подвержена сильному влиянию таких вот факторов. Нет определенной стороны, к которой можно было бы обратить жалобы и требования по этой валюте. Она имеет обращение по миру через сеть программистов и пользователей, которые основали свое сообщество и работают над этой валютой. Сеть биткоин открыта, и любой программист может внести что-то новое или развить, или редактировать программу, над которой работают трейдеры этой валюты и ее основатели. Однако для этого нужно усердие и профессионализм. Пользование биткоином таит в себе опасности. Среди них то, что она остается все еще непризнанной в большинстве стран мира, банках и центробанке. Также легкость ее использования в сомнительных и преступных операциях. Финансирование преступления и отмывание денег. Также опасностью является риск и неизвестность итоговой ее стоимости. Также сильное колебание его курса в моменты кибератаки опасностей. И даже если он сейчас стремительно растет, однако остается подверженным и быстрому падению. Ранее в истории этой валюты уже были примеры колебаний его курса. Но каково шариатское положение этой валюты? Это очень большой вопрос, так как относится к новым явлениям и требует нового исследования. Я считаю, что такой вопрос не решается за один присест и одним человеком. Он нуждается в собрании ученых-факихов или комитета по фетвам. Но есть некоторые показатели, которые могут в этом помочь, либо внести свой вклад в попытки внесения хукма. Шариатское положение биткоина опирается на некоторые вопросы, такие как, является ли он товаром или валютой, наличными деньгами, как бумажная валюта, например. Что же такое для начала валюта? Когда что-то можно считать валютой? Какова особенность этой валюты? Биткоин представляет собой программу. Это не золото, не серебро и даже не бумажные деньги и не чек. Это программа, математические алгоритмы. Имам Малик писал, «Все, что люди приемлют и используют как деньги, Конечно, здесь подразумевается монеты, чеканная валюта. Приобретает хукм золото и серебра, даже если сделано из кожи. Приведено в Аль-Мудауана. Шейху Ислам ибн Таймия да помилует его Аллах, упомянул, что деньги не имеют границ, и их приемлемость зависит от их обращения среди людей и договоренности. Пришло в решении больших ученых, что деньги – это все, что принимается по общему обычаю или договоренности, как средство оплаты за товары и услуги. В наше время была дискуссия, в которой участвовал шейх абдур Ибн-Наср Аль-Баррак, да сохранит его Аллах, относительно использования биткоина как деньги и он промолчал относительно его дозволения не дозволив и не запретив однако он сделал обязательным закят на тех кто обладает ими достаточным количеством сами или с кем-то еще каждый год и сказал да принесет аллах пользу от него о биткоине разве это не имущество которым обогащается его обладатель разве это не богатство разве не может он покупать на него значит он обязан выплачивать закят Некоторые исследователи считают, что ценность в деньгах и бумажной валюте исходит из знакомства людей и их договоренности принимать его как рыночную ценность, в отличие от золота и серебра. В чем разница между бумажными деньгами, валютой и золотом и серебром? В том, что золото и серебро ценны сами по себе. А эти все валюты, доллары, реалы, фунты и так далее, откуда появилась у них ценность? От того, что они имеют опору на то, что их выпускает, как правительство и центробанки, а также на согласие людей принимать их в качестве оплаты. Исходя из этого, если люди договорятся выпустить другую валюту, подтвердят ее и будут ею пользоваться, то она может получить хокум валюты. Однако некоторые исследователи говорят, проблема в этой виртуальной валюте в том, что она представляет собой лишь цифры и знаки, и может быстро исчезнуть. И тогда исчезнет и богатство, и есть риск мошенничества и убытка. Есть также и противоположное мнение, что программа – реальная вещь, и не является фантазией. И то, что эта валюта, которая создана программой, сама себя утверждает и начал утверждать. И что уровень ее надежности, аутентичности и популярности растет. И поэтому недалеко то время, когда шариатское заключение о запретности пользования биткоином, который был вынесен в начале его появления из-за неясности и риска, будет отменен. Хук о был по причине высокого риска, из-за того, что он не был признан в большинстве стран, или из-за слабой надежности и уверенности в нем по причине этого, и из-за того, что в пользовании им есть риск и авантюра. Значит, хук может быть изменен, если все эти причины исчезнут, и биткоин приобретет господство и утвердит сам себя. У нас, у мусульман, источником вынесения шариатских хукмов является книга Аллаха, Сунна Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и фетвы ученых по новым явлениям. И относительно Биткоина также. Всевышний сказал, «Если вы не знаете, то спросите обладателей напоминания». А обладатели напоминания возвращаются к Корану и Сунне и рассказывают нам о положении новоявленных вещей, либо приведя священный текст, либо делая аналогию, либо делает штихад. Ислам – это религия, в которой есть ответы для всех новых явлений. Это великий шариат, который может найти хукм для любых новых явлений. И проведение исследования для разъяснения хукма по этим новым явлениям является обязанностью ученых, способных на это. Должны быть люди, способные вынести решения, приведя довод. Такие серьезные вопросы нуждаются в коллективном вынесении решения, как мы сказали, академиями фикха, муфтиями и исследователями вузов. И участвовать в этом вместе с ними должны знатоки технологий, экономисты и другие, кто может помочь ученым в этом. Аллах сказал, помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности. Вопросы. Следующие вопросы могут помочь в вынесении решения о биткоине. Каково будущее биткоина после того, как их перестанут выпускать, учитывая, что их число должно ограничиться 21 миллионом биткоинов, как говорят его производители. И к 15 августа 2017 года было выпущено в оборот 16 миллионов 508 тысяч 888 биткоинов от основного лимита 21 миллион. Каково будущее другой криптовалюты? Ведь биткоин не единственная криптовалюта. Есть более 60 других криптовалют, как, например, эфириум и другие. Эфириум также поднимается в цене. Есть также непопулярные и нераспространенные среди людей виды криптовалют, потому что обогащение путем изобретения виртуальной валюты теперь доступно каждому. Сегодня существует более ста видов крипты. Каков эффект от открытия программистом поля для создания валюты? Каков эффект от обогащения и приобретения состояния из ничего? Или из очень незначительной вещи? Разве дозволяется шариатам, чтобы валюта была вещью, которая может испариться? которую ничего не стоит уничтожить. Что произойдет, если будет разработан декодер для шифрования, которым запрограммирована эта валюта, учитывая то, как индустрия прогрессирует качественно и количественно? Квантовые вычисления. Далее шифр, для декодирования которого понадобилось бы долгие годы обычных вычислений. Сегодня с помощью квантовых вычислений можно декодировать с легкостью. Дозволено ли переводить деньги от завещаний, вакуфов, сиротские отложенные на благотворительность на виртуальную валюту? Будет ли это считаться по шариату халатностью и потерей имущества? Каков результат утери виртуальными деньгами физической ощутимости? Ведь ты не можешь их пощупать в действительности. Они подобны выдуманным деньгам, которые ты вообразил у себя в голове и создал в виде символов с помощью этой программы. Конечно же есть еще кое-что о биткоинах, которое завершит представление о них на сайте в Твиттере, на личной странице, для тех, кто хочет знать больше. Развитие продолжается. Исследователи должны следить за этими продвижениями. Есть большое число зрителей и слушателей, которые знают больше. И нам достаточно, что есть раскрытие этой темы и попытка прояснить некоторые аспекты, связанные с положением биткоина и пока слишком рано выносить категоричные суждения о нем. Однако, нужны предпосылки для окончательного заключения. Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он показал нам истину истиной и повел нас по ней, и показал нам ложь ложью и отвратил нас от нее. Мы напоминаем нашим братьям об умеренности в мирской жизни и набожности, а также о необходимости пользоваться дозволенными и правильными возможностями. سعدت بالحديث إليكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته